Айскрим, кафе, чоколад. А сейчас зайдем посмотрим, что здесь есть. Пойдем. Все очень дружелюбные. Oh, everything is fresh. <laughs> we can test anything. <laughs> uh, so And what can is you... Madagascar Vanilla? Ah, yes, And there fresh mango. This is pistachia. Ah, uh, we can test it. Mm -hmm. Yeah что? Мадагаскар ванилия. Как всегда? Да, мне манго какой-нибудь. С бесташками. А это добавляют, да? Это да, это можно У -у -у. Ну, небольшая кафешечка здесь вот такие. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. with Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Скупил. Is uh, oh, okay. What is it, okay. Madagascar, vanilla ice cream. Oh, Flavored with the boiled, most expensive saffron. How much? How <laughs> <Or laughs> much? it's also have uh, oh, uh, oh. Oh. Yes, it, it has two <laughs> ice cream. Can, Can I, I taste it? One sauce. Yeah. So, <laughs> You can make it your vanilla and your fresh mango I'm the... You a Вафли уже по 45, 39, 45 А мы что берем? А вахтука. То есть э, стаканчик вафель не занимаем? Яйца. Яйца. Яйца. в общем, Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Яйца. Looks very convenient. And what are you doing? We're yeah, using the fresh ice cream. Oh, ah, you're using ice cream? cream? Yes. yes. Now for us? For us? Yes. Don't you you take down this, yeah? No. Using that even nitrogen. It's wow. good. Cool. How, how many degrees you need? Минус 196. Минус 196 градусов. регулировки. Wow. Нет, это минус 29, Ну это по Minus, банкам, Минус uh, да. 196. Good. Вы поняли, они делают свежее мороженое для нас сейчас. То есть то, что сейчас стоит на витрине, они используют so. только... Oh, can you taste more? <laughs> <laughs> ну, для того, чтобы... То есть вот это только для пробы, а... Просто для нас жилось, а вот его минут пять уже точно что-то по шапке. Что-то первое. Что это такое? Этот? Этот? Да, этот. Скобель ческейк. Скобель ческейк. Скобель? Попробуем, пожалуйста. Ты хочешь? Да, пожалуйста. что это? Скобель фрук. Я не знаю такого, кто Я не знаю, английский не совсем хороший пока что no, strawberry. <laughs> Мы без стравбери? а стравбери? стробери стробери стробери стробери стробери клубничная, стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери стробери ну, oh, будем ждать наше мороженое. Думали, быстренько yeah, заберем и уйдем. Захотелось мороженое? You're вау. Right ванила. Oh, wow. oh, wow. you. you. покажи свою ванила. This expensive ice cream. Yeah, very yeah. oh, really tasty. And somebody, somebody take this. Yes, actually we have nineteen people. Ninety, yes. people who take this uh, ice cream. Yes. Yeah, yes. It's uh, people. local people or different people, local mix. Mm -hmm, mix. Okay. Mm -hmm. uh, Thank you. Uh, what hashtag? Hashtag for Instagram. How to uh, ice yeah. yeah. mm -hmm. Okay. Цену пока не называют, просто отдали мороженое. мороженое, готовили, отдали, сказали, что у них в Инстаграме уже, значит, 90 человек, которые попробовали вот это мороженое за 3000 дирхам. Я переведу, что там, расскажу нормально. Так, прайс сейчас нам выводит за два мороженых у меня с двумя вкусами, у ли один. Так, Нет? это мое теперь? Угу. Да. Ну, теперь, теперь. Итак, смотрим, сколько получилось. А, Вышла караванила, 21, высоханила, ташки, саптотал, ну, короче, да, 69, 70. 69. Теперь там, ну, у, тебя, у тебя капец, у так, тебя конкретное мороженое. Крупное какое, -то. да. Вкусно. Прям для нас вот сделали только что мороженое, но очень вкусно. Да? Тебе нравится? Очень Что вкусно, было? да. Прям вообще фреш они делали. А, ага, я там снимаю, там не могу Замораживали. И это палачка. Да, мороженое огромное, конечно. Я взяла два шарика, но <laughs> не могу а доесть его. Мороженое очень жирное, такое вкусное. Они сделали вот этот вафельный стаканчик специально для меня, вафельница. Он такой твердый. Очень вкусное мороженое. На манговое пошел целый манго, в фисташки, вот я смотрю, мне здесь, по-моему, даже порезали, да-да-да, но... и смешали. прям нереально вкусное мороженое, вот действительно очень У тебя ваниль? Вань... Э, какая там, африканская ваниль. Британская, марокканская? Когда мы зашли, тут были два локала, брали себе мороженое. Все, so, что мы можем сказать. Очень понравилось мороженое, очень понравилось, очень вкусное. Узнали мы наконец-то, что за ингредиенты. Значит, в этом самом дорогом мороженом за 3000 дирхам. А, что там, ванильное мороженое с шафраном, со слайсами черного трюфеля, с полито, значит, каким-то съедобным золотом. И подается это все с серебряной ложечкой в каком-то красивом бокальчике. Вот такие дела. Да, так что они есть в Инстаграме, поищем обязательно, и в хэштегах я укажу, как они называются. Ну, вот, приходите, очень прикольно. Понравилось.